morning good d, d. язык к к верхнему нёбу, к зубам good morning morning как вроде бы на нос так говорит morning morning morning добрый вечер good evening good evening good evening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 can not или кратко I can't I can't я не согласен I don't agree I don't agree конечно конечно certainly certainly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 Must I pay. Причем, must перед ним есть умение I. Потому что это вопросительное предложение. Следующее предложение. Квитанции, пожалуйста. A receipt, please. A receipt, please. Receipt please. receipt, please. Квитанции, пожалуйста. A receipt, please. Спасибо.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 Do. Этот предлог указывает направление. Ту, айвон, ту, за city center. Отвезите меня на автовокзал. <coughs> никаких отвезите, никаких меня не надо. Куда? Значит, предлог ту. Ту the coach station.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 Остановитесь здесь, пожалуйста. Stop here, please. Stop, Даринина. О. Стоп here, please. Stop here, please. Подождите здесь. Wait. Wait here, please. Wait here, please. Wait here. Please. Wait here.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 язык между зуб, зубами верхними и нижними искр и так скажите thank thank you спасибо thank you до свидания good bye good bye ударение на ай bye good bye good bye дорогие друзья Наш урок завершен. С вами был канал The English и я Петр Горбатюк. Нашли.